Весело, и на картинке надо долго говорили сегодня. Вот, вот это вот класс. Первый день не пью. Второй день не пью. Первый день не пью. Первый день не пью. Первый день не пью. Называется классное. Главное не сдаваться. Видите как? Ну, ну шо, кремень, можно сказать. Он, у него хотя бы хватает записывать эти видео. Каждый день. Ну, блин. Ну, ну шо ж. Каждый раз пытается начать жить по новой, да, вот, и все время срывается, потому что первый, первый, всего один раз было, второй день не пью, вот, ну, вот, все равно, видите, этот самый, все равно это вот надо приветствовать, все равно нужно э, радоваться за то, что не сдается все равно, и надеемся, что все равно решит он этот вопрос, да, рано или поздно все равно решит, лучше, конечно, раньше, чем поздно. Блять, это вот нахуй хуйнул бы тебя, бля, просто вот за... Блять, блять, насилие это не выход, но, ну, сука, хочется, блядь. Вот тоже, видите, кто-то сдерживается. Вот, потому что действительно некоторым, ну надо такую реально, даже, не то, что вот словесно, как мы говорим, там, оплеуху, да, вот некоторые возмущаются. О а чем мы там раздаем? Да не берите, понимаете, ну не берите, это ж не вас же касается, почему вы это все воспринимаете, да, почему, значит, что-то ж цепляет. Что-то цепляет, мы что обращаемся в энергоинформационное mm -hmm. пространство, на чужие ресурсы не ледим и не ругаемся там, не сремся, не пытаемся что-то кому-то mm -hmm. толковать, Неофициальная шнота какая-нибудь, протеста или письмо какое-нибудь, да? Суровый Суворов, каждый день думаю, ну все, завтра брошу курить, перестану жрать после шести и начну бегать. Ну, сука, как не проснешься постоянно сегодня. Вот. Курить, да, желательно, конечно. Это тяжело, конечно. Я в свое время бросал, вот давно, еще очень давно до марахов доходило, да, вот. А брат тут вот, бросал легко. Так, ну давай, наверное, вот этот про животных. И надо будет на картинке такой вообще хороший, хороший. Какой-то какой человек раз. этот самый, диснеевская принцесса. Принц, наверное, диснеевский. Все к нему животные, прыгают. Ну, в общем, смотрим. Классно. Это просто чудо какое-то. Так, ну, музычку на всякий случай, потому что на предыдущем стриме ж, обратили внимание, да, что несколько а часов повисел Белки. стрим, а потом его забанили. А забанили почему? А потому что мы включили туда небольшой этот ролик про нездравое питание. Вот из-за этого прилетела блокировка него. на всех этих самых, во всех так называемых странах. Ну, некоторые птички видны, они раз смотрят, может быть, приученные тут, что это самое, кормят их с рук, сразу на руку смотрят, что там есть. Вот, но некоторые, блин, белку погладил, бурундука, скунс, они ж вообще ж любители это повонять, так сказать, если что-то там не нравится. Какие хуси... Видите, все птицы, рыбы, какие-то он эти самые, насекомые, вот, понимаете, вот насколько продвинутая сущность у этого человека, Блин, да? Ну, вот, пять. что к этому телу льнут все, это просто неописуемо. Какой-то волшебник, вот, просто волшебник. Mm -hmm. вот, а аж по-белому так завидно, да? Вот, что касательно mm -hmm. этого самого, да? Потом методами э своими, да, этот стрим вырезали этот фрагмент и разместили. Это за пять минут получилось, да? Вот, а этот э гребаный жугла этот самый, да, аферисты эти... Почти сутки держали в этом бане вот, Потому что никак они не могли Вырезать вот этот пятиминутный Этот э, фрагмент А должен. потом все-таки в доступ разместили Суровый сура видят ауру Да, вероятно, тоже с этим связано Действительно Здравый, чистый человек Так, так ладно? Давайте к статическим к фотографиям. Перейдем. Тут у нас еще да, 27 много. живых зрителей Хорошо Практически сразу 20 было как начали вести. Поток 9. Да, ну сюда. вот видите, вот лы-палы. Я просто умиляюсь этим котеем. Осеннее, как лапки, у него, там, вот, и, э, классный котей. Какое выражение этого самого, да, ну эти глаза, ну как эти, эти глаза напротив, <смех> неописуемо, да. Вот, поэтому смотрите, глаза это зеркало души, поэтому вот смотрите, и вы не увидите вот этих всевозможных биороботов, да, вот, не увидите э, э, души там. Вот почему абсолютное большинство блогеров, да, блогерш, э, так боялись, а многие вообще рогом упираются а, выйти лицо? на общение, на живое общение. Вот. Почему? А потому что мы-то видим, мы-то видим насквозь, вот, любого человека, да, и можем сразу определить, что там за сущность, вот такие вот пироги, потому что подавляющее большинство, кому мы писали, кому обращаются наши соратники, соратницы, да, что давайте, выходите на общение, хренушки, очкожим жим, почему, потому что на самом деле управляющая этим телом, если это не тело Не разрешает есть, выходить. Просто да? не позволяет, потому что мы же сразу как рентгеном просветим, поставим этот самый, и все, и надо будет брызгать отсюда вода. Вот. А это вот котей, ну, там душа. Вот, это, это, в основном из-за этой тут сейчас где-то... А может, не надо было кричать москалей на ножи? А может, не стоило шутить про жареных колорадов? Может, на Донбассе людям было так же хреново, как нам сейчас? Да нет, ерунда какая-то, колорады, жди люди. А, это не здесь будет этот самый. Ну, тут в основном я вспомнил сейчас про этот самый. Эээ... Был же так называемый налог на Атошечку, вот, который... Ээ... Со всех работающих на территориальной Украине собирали, ну как опять же, чтобы нас бомбить. Это понятно, чтобы нас бомбить, а к тому, что это не просто, просто так, не будешь ты из, э, получать деньги и смотришь в этом самом в чеке, блин, а что там меньше, а что такое? Нет, там целенаправленно лист с фамилиями по территории этого самого завода какой-нибудь, предприятия там, оно государственное, не государственное, проходил, подписываешься, 10% или там сколько удерживается на... Это все описывалось, не, не на херню какую-то, на то или на какую-то это, это все рассказывалось. Рас... Это и радой, по да. телевидению об этом объяснялось. Поэтому вот эти отмазки, что мы никакого отношения к обстрелам в течение более 8 лет Донбасса, никакого отношения мы не имеем. Имеете вы? Все, которые... Потому что никто не взбунтовался ну, бунт, ладно, это там такое с плохое. Пенсии, слово. с куентис, со всего отчисления были. И сейчас они есть эти отчисления, понимаете? Поэтому сидите там где-то по подвалам или в метро и не гавкайте. Вот. А те, которые вообще на передке где-то торчат, ну, вы же сами добровольно, да? Кто-то под кошечку пошел. Надо было всевозможными методами протестовать, плоть до ухода с этих работ. Нет, не хочу я, чтобы с моей зарплаты же, блин, удерживалась на бомбы, снаряды и на убийства. Почему, Просто, не... почему это не, не было понятно тогда, что это деньги идут не на цветочки там никакие-то, не, не на эти самые, а на средства уничтожения. На зарплаты, возможно, вот этим убийцам на фронтах. Поэтому вот эти рассказы о нас за что? Ну, оставьте ну это вот, самое. Я помню, как отключали эти самые. Это было удержание из. С сотовых операторов, мы это отключали, так называемые, там они назывались, конференц-связи и прочее это самое. То есть, денежка, пополняет счет, и там сразу через какое-то время убывает со счета. Потому что на какие-то якобы средства ну там конференц-связь она называлась то есть типа какие-то эти самые для э, методов созвона то есть можно было там созваниваться в конференц-связь несколько телефонов и там общаешься вот. но всю эту херню это потом рассказали что эта вся херня уходила тоже туда же на военные действия против нас вот это почему массово не тоже почему не протестовали почему Хоть каким-то образом. Не было этого. Вот. Теперь вот, ну, что имеете, да? Так, ладно. Вот еще он вот, греется на батареях. Вот. И не надо мне рассказывать э, учительская система, э, хуичительская система, о том, что там надо заботиться о белых медведях. Вот они не выживут в тепле. Вы у них спрашивали, блин? Вот. он. Шер Шерстьяной этот самый не выживет. Да. Видите, вот. Животное. Это уникальное просто животное коты, коты это вообще супер существа вот сколько мы их показываем да вы видите эти самые да это идеальная э, ну, ну, можно сказать, Биомаш... хищник, да. да это машина Биомашина идеальная просто вот. но она не хочет мерзнуть так вот давайте вот, о чем мы вот говорили да вот. это вот реклама э, фроловым вот этим да ну вот ну гляньте на физиономию этого так сказать фролова так сказать, этого лекаря и доктора и прочего Видишь, Как он да? себя обфотошопил, тоже, наверное, пользуется. Тоже у него гладкая ну, кожа, блестящая, аж светится. Вот, Какую-то молодую девульку взяли, да, с красивой личиком, да, Который с чистой кожей. Тоже на фотошопе, знаешь, там как. Вот, никакого отношения она к вот этим мазям и прочим припаркам этого Фролова да. не имеет. И вот, просто заплатили бабло да, за то, чтобы использовать ее фотокарточку. Вот такие пироги. Вот вот этот вот раздняк. И ставить там вот это клеймо, что это какой-то фролов, или какой-то хрунов, или еще какой-то, блин, это просто, ну как, опять же мы говорили и продолжаем говорить, это прегрешение против правды. Любая выжимка из любых растений, это будет по-любому приносить пользу. Но это никакого отношения к фролову да, она максимум, как, вот мы Есть эти как они, сборы. Максимум только так. Сбор номер такой-то оно должно называться. И там такие-то растения. Они а сборы имени, блин, какого-то, тот, тот, кто это даже собирал. Ну это ж как наглость. Это сбор природы, блин, самой. Вот. А то, что ты собрал его в какую-то эту сам, опять же, якобы, вот, это якобы удачное сочетание. Это, понимаете, это просто сама природа лечит. И природа это или вылечит вас, излечит, или пока покалечит. Вот, все зависит от того, как вы это будете, вот этой вот, или головой, или бестолковкой, у кого что. Как вы будете это все воспринимать. Потому что на самом деле, вот ну, вы поймите опять же этот уровень, вы самосветящиеся существа. Вот это тело вы сами создали. Это суть сгусток энергии. Ну какая нахрен разница этому сгустку энергии, что внутрь принимать или что пропускать сквозь, вообще не задерживая. Никакие фроловые никакого отношения к этому не имеют. Вот, а на самом деле оно проскакивает все, потому что это энергетическое существо. И на, на чем-то это энергетическое существо. О, за, заострю внимание на вот этих элементах, или не заострю внимание, и все. И все выходите на вот это вот понимание, выходите на это понимание. Вот. и не отдавайте энергии вот этим всем э, паразитам. Вот, вот из этого, это самый еще скриншот этого, вот это так называемого этого хрулова этого, да, вот. Конкретно описана ситуация, что был человек парализованный после определенной неприятной ситуации, да, вот. И вот только он начал обматываться какой-то хренью, какой-то тряпку, которую там обозвал Фролов, что она там излечивает от всего. И это сразу вылечило этого парализованного. И он начал прыгать, скакать. Но вы же почитайте этот текст. Я же не просто так заскринил. Перед этим этот человек, вот, который пострадал. Вот, значит, что он делал, да? Хочу В... отметить тот факт, что мужчина на сыроедении 7 лет. Вот понимаете, так может причина в том, что человек 7 лет наконец-то пытался очиститься. Да, очиститься, восстановить свое тело, дух, душу, совесть почистить, и после этого он наконец-то начал, э, ну, то ли... Э, Начал двигаться, то ли еще каким-то этим самым, понимаете, может, может быть в этом причина, а не в том, что там э, несколько дней его там обматывали какой-то тряпкой, на микросферы. которой было написано, э, да, там микро, микросферы какого-то этого самого Фролова, понимаете, вы смотрите в суть проблемы, если она есть, и решайте действительно не э, какой-то мототенью. Вот. И суставы, кстати, и кости со временем за 7 лет уж точно очистятся от сыра, по, по сыроедению. И кожа тоже, потому что это желудочно-кишечный тракт отвечает за вот эти угри, которые возникают, потому что засирается организм изнутри. И изнутри вот постепенно. А эти вот прыщи и угри это следствие того, что вы очень долго едите вредную пищу. И как раз о чем говорит, даже официальная версия, по официальной версии говорится, за 7 лет, за семь лет полностью возобновляется и очищается весь организм. Ну да, даже кости. Включая даже клеточки, которые составляют ваш скелет, ваши кости. Вот поэтому этот человек и оздоровился, потому что он долго и упорно шел к здравию, понимаете. А не потому, что там какой-то фролов, последние там несколько крайних дней там он начал какой-то тряпкой обматываться. Вот, оказывается, были и производства самолетов-шасси на гусеничных этих самых траках. Ну, бред, конечно, самонатуральный бред, вот, лишь бы куда-то бабло впулить, да, это еще при Советском Союзе. О! Кайфуют пацаны. Вот, видите, на горке. вот спросите у этих медведей, что им интересно. В берлоне полгода спать, да, не жравши, не сравши, да. Вот или вот <с <с она металлическая, нагрелась, он лег и вообще разморило, потому что солнце палит. Это горка горячая. Дебильная она, конечно, это металлическая. Вот, ну, тем не менее. Вот, вот посмотрите на этих медведей, что им лучше? Вот. Э или в спячку впадать. Весна-лето, да. весна, чтобы это было все время, да, по кругу, так сказать, ходило, да. Или вот надо куда-то прятаться, зарываться в какую-то берлогу, а потом как просыпаться и бежать ломиться, а еще ни малины нету, ничего путнего, да, и надо какой-то дохлятиной подъедаться, да.